Спасибо большое за мое представление. От имени всех хирургов, конечно, мне, наверное, несколько тяжело говорить, потому что в хирургии очень много разных специальностей. И когда Татьяна Юрьевна пригласила меня поучаствовать в вашем, в ваш, на, на, на форуме Белой ночи с такой презентацией, мне было, честно говоря, несколько сложно сказать обобщить буквально вот в двух словах, в такой, такой короткой презентации, обобщить все нюансы. Поэтому... Я хочу предоставить, представить вам свой доклад и вкратце, скажем так, я остановлюсь на, на тех моментах, которые я хотел отразить. Но поскольку я все таки онкоуролог, а не специалист по раку молочной железы, то, конечно же, мой акцент будет несколько больше на онкоурологию, хотя я постараюсь охватить сколько смогу. Ну, если говорить так от А до Я, и, скажем так, ну, наиболее часто встречающиеся заболевания, которые можно было охарактеризовать здесь, я бы остановился на коварактальном раке, раки легком, молочной железы, почки, простаты и мочевого пузыря, пожалуй, одни из самых частных встречающихся злокачественных новообразований. Ну, Но конечно же, нет сомнения, что работа онкологическая работа это командная работа мультидисциплинарная мульти и Здесь входят и хирург, и клинический онколог, и радиотерапевт, патоморфолог, и реабилитолог и другие специалисты, которые в сумме оказывают то, ради чего приходят пациенты — оказание помощи онкологической или выздоровления, или продление жизни. Так вот… Давайте становимся на колоректальном раке. В двух словах буквально диагностики и лечения основная задача — это выявить локализацию колоректального рака, уровень опухоли в инвазии, регионов и вовлеченность лимфатических узлов, инвазия в мезоректальную фасцию, наличие донённых метастазов. А то, что касается лечения, в первую очередь, конечно, речь идет о хирургическом лечении, Непосредственно также возможно в реальности комбинированное лечение лучевой терапии, химии, паллиативной помощи. Самое э, простое — это локальное удаление. При ПТ-1 радикальное получается лечение, при э, ПТ-2, ПТ-3 — это паллиативное лечение, ну и, соответственно, и диагностика. Здесь есть и полипоктомия, и трансональное удаление опухоли что касается рака прямой кишки, первая, вторая стадии Т1, Т2, трансональная эндомикрохирургия, Здесь происходит послойное сечение, возможно хорошая визуализация, доступ к максимально расположенным опухолям. Также существует большая частота негативного края резекции, меньшая фрагментация препарата и, возможно, также здесь снижение рецидивов. Эффективные хирургические технологии в лечении рака прямой кишки, конечно же, здесь конечные результаты важны, как поздравление, улучшение функциональных результатов. Здесь практикуется тотальная мезоректомоктомия, расширенная лимфодисекция, существуют такие методы лечения, как мультилистеральная резекция, предоперационная, Томография. Важно сохранение стинктора, неразберегающая хирургия. Большое значение имеет локальное удаление опухоли. Также в последние годы широко применяется лапароскопическая хирургия и нужен полный патоморфологический ответ. Тотальная мизоректаминдамия ⁇ это стандарт хирургического лечения рака прямой кишки. Происходит острая диссекция под контролем зрения. Интактность собственной пасты прямой кишки, высокая перевязка нижней брожечной артерии, сохранение элементов вегетативной нервной системы, низкий аппаратный анастомоз и очень важен патоборфологический аудит качества данной операции. Также одно из направлений это при раке нижнем отдела прямой кишки. Здесь самая, пожалуй, тяжелая группа пациентов выполняется брюшно-промежностная экстрапация бывает обычно бывает цилиндрическая здесь высокий риск положительного циркулярного края резекции увеличение числа интероперационной перфорации прямой кишки поэтому операция достаточно сложная и, ну, скажем так, она все таки относится к более калечащим операциям но тем не менее пациенты этой стать, с этим раком к сожалению, этой операции подвергаются а дальше мы переходим уже к, к раку легкого в двух словах о диагностике, про которую уже говорили, не буду останавливаться. А здесь также, кроме рентгенских методов, выполняется еще и фибробронхоскопия, через биопсия, пищевая, пищеводная ультрасонография с тонкой гольной биопсией, эндобрахиальная ультрасонография опять же, с биопсией, а диагностика. Происходит как раз при тонкоигольных биопсиях. Что касается лечебной стратегии при раке легкого, здесь следует разделить, скажем так, на немелкоклеточный и мелкоклеточный рак. При первом раке это резиктабельный рак в первой и третьей стадии. Здесь проходит хирургическое лечение непосредственно только. Также идет вариант решения комбинированного лечения комплексном. При мелкоклеточном раке э, локализованной стадии Т1Б также проходит комбинированное лечение, операция плюс полихимиотерапия. А, ну, скажем так, вот алгоритм здесь представлен, лечение мелкоклеточного рака легкого. Это в первой второй стадии а, заболевания. А, это чаще всего только хирургическое лечение будет достаточно. Если Т2Б стадия уже, вернее, вторая Б-стадия идет это когда Т3М0М0 или Т12Н1М0, здесь идет уже вариант комбинированного лечения в сочетании с лучевой или химиотерапией. При третьей А-стадии здесь используется однозначно комбинированное лечение с пред- и послеоперационной лучевой и, или химиотерапией. Ну и соответственно, при уже 3B4 стадии заболевания, здесь идет вопрос о консервативном лечении и лекарственной противоопуклевой терапии. К сожалению, рак легкого мы встречаем чаще, именно больше, уже в глубоких стадиях. И чаще всего вопрос стоит у нас именно минимум о комбинированном лечении. Что касается рака молочной железы, здесь важно учитывать вопросы первичной профилактики и вторичной профилактики конечно же, маммография — здесь один из вариантов выявления опухоли молочной железы. Он, маммография к самостоятельный метр показан всем женщинам в возрасте 40-45 лет. При наличии факторов риска у женщин 40-50 лет должны проходить маммографии ежегодно или один раз в два года. Женщинам к группам риска рекомендована ежегодная маммография. Аспирационная и реализационная биопсии проводятся. Что касается лечения рака молочной железы, уже хирургического вообще лечения, здесь есть либо радикальные методы, это лечение, после которого не остаются очагов опухоли, определяемых клинически, пилингологических и морфологические палиативных лечения. Это когда проводится, после проведения хирургического метода остаются очаги опухоли и симптоматическое, когда... Рассчитано не на подавление опухолевого процессора, а на устранение болевых симптомов и осложнение угрожающей жизни больных. С, что касается хирургического лечения, то оптимальный хирургический подход определяет следующие факторы. Стадия болезни, размер опухоли, локализация, размеры формы молочной железы, число опухолевых узлов молочной железы, также желание больной сохранить молочную железу и возможность для определения в дальнейшем лучевой терапии. Варианты операции это радикальная мастектомия, радикальная мастектомия по холстоду, мастектомия по пейте, по, по мадану, расширенная модифицированная радикальная мастектомия с пластикой и местными тканями, мастектомия по пирогову и простая мастектомия. Следующая, следующая опухоль, заслуживающая тоже, также внимания, это клеточный рак. К счастью, большинство опухолей почки можно диагностировать с помощью УЗИ и подтвердить это компьютерной томографией. И учитывая, что в настоящее время практически повсеместно есть ультразвук и а, также КТ, выявление рака почки на первой-второй стадии, то есть когда у нас идет речь о локализованном процессе, составляет более 60%. Очень хорошие данные по заболеваемости, скажем так, выявления… И это позволяет как раз лечить пациентов именно в локализованной стадии, выполняя радикальное лечение. А если говорить о тактике лечения рака почки без метастазов, то здесь важным является хирургическое межстальство, это резекция почки или радикальная нефрактомия с удалением паранефральной клетчатки и региональных лимфатических узлов. Резекцию почки выполняют больным, раком обеих почек или единственной почки, это здесь практически стопроцентные показания, за исключением, скажем так, резектабельности процесса. Ключевой терапии рак почки не поэтому ее применение здесь не оправдано. Они улучшают результаты лечения, однако, если есть у пациентов метастазы в кости, то здесь в качестве паллиативной помощи лучевую терапию все-таки применяют. И в любом случае целесообразно дополнение хирургического лечения, адювантной лекарственной терапии. Ну, это есть уже идет речь о Распространенном процессе. Показания к резекции почки. Локализованный рак почки Т1А, 0 а При т 1 b N0 0 возможно выполнение резекции почки, если опухоль узор располагается преимущественно вне панихематозной и в области полюса почки. Но хочу сказать, что в настоящее время с развитием хирургии даже опухоли, опухоль почки т 1 это до 7 сантиметров ограниченной капсулы почки. В общем-то, действительно, это показание существует. Когда уже идет вопрос о большей опухоли, конечно, это уже становится более опасно, потому что даже от почки уже может ничего не оставаться, как, смотри, как растет опухоль. Чаще всего при экстраренальном росте. Показания к нефрактомии — это местно распространенные рак почки, локализованные рак почки т 2 н 0 м 0 локализованные рак почки Т1, М0, М0 при расположении опухоли в области ворот почки, ну и, соответственно, генерализованные рак почки. Но здесь уже идет вопрос не радикальной афектомии, а, скажем так, операции, которая позволяет убрать первичный очаг. Рак предстательной железы. Что важно знать в диагностике рака ракопростаты? Это обычно три момента, которые нас волнуют. Это ПАСА, пульсовое исследование и ультразвуковое исследование, или даже лучше, трансректальное ультразвуковое исследование. Также важно МРТ малого таза, ну, рентгенография легких, КТ исконерных костей для валининодаленных метастазов. Метод лечения — это выжидательная тактика, Несмотря на то, что рак простаты прогрессирует один из самых быстро распространяющихся раков, тем не менее это не очень, зло, не очень злокачественный, скажем так, рак. И выжидательная тактика оправдана. Можно, некоторые пациенты длительное время находятся именно под наблюдением, наблюдая за уровнем ПСА, и, тем более еще, если речь идет о высокодифференцированной опухоли. Также хирургическое лечение, потом, скорее всего, бы не химиотерапии, а гормональной терапии — это самый важный метод, скажем так, в рака простаты. В дальнейшем идет и химия, лучевая терапия, комбинация различных методов. Возможности показания к активному наблюдению. Это клинический незначимый или локализованный рак. Дифференцировка опухоли по шкале менее 7, уровень пса менее 10 Возраст больного старше 75 лет и ожидаемая положительность жизни менее 10 лет. Действительно, эту категорию пациентов можно перевести в, в активное наблюдение и <coughs>, наблюдать за ними, в общем-то, даже до того времени, когда пациент скончается не от рака. А клинический незначимый рак это стадия. Т1С — это когда опухоль появляется только при биопсии простаты после, ультраз... после повышения уровня ПСА. Дифференцировка опухоли по шкале глисона менее 6, наличие 3 позитивных, менее 3 позитивных биоптатов, наличие а, менее 10% рака в биопсивном столбике, отсутствие в биоптате опухоли градаций а, больше 4, и плотность ПСА а, менее 0,15. Это клинический незначительный рак, и такого пациента тоже можно наблюдать. Что касается хирургического лечения, стандартом лечения хирургическим является, конечно, радикальная простатоктомия, рекомендованная пациентам с ожидаемой продолжительной жизнью больше 10 лет. Варианты, какие есть, это позадиложная, промежностная, лапароскопическая и роботизированная. Ну, хочу сразу сказать, что промежностная простатоктомия несколько менее применяется, потому что контингент пациентов, которые подлежит такому методу лечения, все-таки очень ограничен. И это та группа пациентов, которые не требуется лимфодисекция, поскольку в таком доступе она крайне сложно выполняется. Значит, ну, критерии начала терапии ⁇ это, конечно, более агрессивный опухоль, больше 7 баллов по генезициону при повторной биопсии, выявление рака в количества количестве биоптатов, желание пациента и удвоение уровня чем А в диканине таки скажем так, стандарт для больных варианты говорил и показания также что касается неразберегающей техники это в настоящее время достаточно распространенная скажем так техника которая позволяет сохранить эректильную функцию у пациентов с, такой, с таким злокачественным образованием здесь конечно есть определенная Градация, уровень по самим 10, дифференцировка по шкале глисона меньше 6, клиническая стадия меньше Т2Б, ну и так далее, вы все видите. Это позволяет выполнить сбережение сосудистендерных пучков, которые проходят латерально простаты, и сохранить пациентам эрекцию. Осложнение, конечно, тоже возможное после эктомии Это и смерть пациентов, и массивное кровотечение, и травмы прямой кишки, Тромбоз глубоких фемконечностей, тромбоэмболин, все они встречаются, конечно, встречаются, но за последние годы настолько отработано уже все, что они минимизированы. Пожалуй, самые важные моменты, самые важные осложнения это, конечно, стрессовое одержание мочи, которое бывает, у, может быть, у половины пациентов после такой операции также развитие эректильной дисфункции здесь если не идет речь о разбережении, то может она возникать почти у 100%, но речь идет также о, о варианте диссекции. Если используется электрохирургия, то, конечно, развитие эректильной функции, эректильной дисфункции увеличивается. И важно еще несостоятельность утрального анастомоза или даже больше еще структура уретры, которая может возникать вместе с соединением мочевого пузыря с уретрой. К счастью, в последнее время она все реже и реже происходит, но есть методы коррекции, которые позволяют нам этого осложнения избежать. По поводу недержания мочи также разработаны ряд методик, когда есть частичное недержание мочи или тотальное недержание мочи. Все позволяет пациентам ликвидировать это, этот недуг. Тоже, также важно говорить о тазовой лимфоаденоктомии. приводки представительной железы. Она может быть ограниченная, удаляет только аптураторные лимфузы, стандартные, тураторная наружные, подвздошные и расширенные. Это при а, уже Т3, Т4 стадии. Ну, Т4 редко выполняется операция, но при Т3А, Т3Б это наружные, внутренние, а, общие подвздошные, оптураторные и прессокраные лимфатические узлы. Рекомендации ну, к лифоденоктомии тазовой вы все прекрасно видите, я уже не говорил. И критерии биохимической рецидивы после рака простаты это, конечно же, повышение уровня ПСА меньше, больше, чем на 0,2 нанограмный литр трех измерений с интервалом в две недели. Считается химическим рецидием. Трехкратное исследование говорит о том, что есть рецидив, и надо с ним заниматься. Рак мочевого пузыря. На раке мочевого пузыря я бы, наверное, особо остановился. Из методов диагностики также все есть представлено. Это и УЗИ, и КТ, и одно из самых важных цистоскопия, которая позволяет определить и опухоль, и взять биопсию. Это и МРТ органов малого таза, и стентиграфии, которые позволяют выйти удаленные очаги. По гистологии это уротелиальные опухоли и плоскоклеточные опухоли, важно остановиться на классификации, поскольку от нее зависит, как мы лечим пациента. Все, что относится к категории Т0, ТА, ТЦ и Т1, относится к опухолям немышечно-инвазивным, и метод лечения здесь 1. Все, что касается Т2, Т3 и Т4, это относится к мышечно инвазивному раку мочевого пузыря, соответственно, варианты лечения здесь другие. Так вот, преимущественно не инвазивном раке мочевого пузыря стандартным лечением является тур мочевого пузыря, за исключением наличия карциномы инситы если она полифокально поражает мочевый пузырь, здесь также идет речь о радикальном лечении. При мышечно-инвазивном раке мочевого пузыря в стадии Т2, Т4 — Стандартным лечением является радикальная цистектомия. После эндоскопического лечения обязательно необходимо проведение адювантной химиотерапии. Это бывает либо однократное введение мочевой пузырь химиопрепарата, либо, либо курсом в зависимости от получения гистологического материала. Также при низкодифференцированной опухоли Вариант, есть ли вариант иммунной терапии, внутрипузырной иммунной терапии? Это вакцина БЦЖ, которая применяется при низкодифференцированной опухоли курсом, на, курсом 6 инстилляций. К цистектомии показания — это мочевой, рак мочевого пузыря Т2 Т4, Н0, Н3 и М0, М1. Рецидивирующие мультицентричный поверхности рак мочевого пузыря — в частности, карцинома институ и вторично-сморочный мочевой пузырь после органосохраняющего лечения, когда особенно была еще лучевая терапия, и мочевой пузырь пострадал после э, такого лечения. А после удаления мочевого пузыря у нас стоят варианты отведения мочи. Это может быть на кожное отведение мочевого мочи, это как кутаностома, но чаще это. Все-таки применяются пациентам, которые либо слишком сильно запущены, либо уж очень возрастным пациентам, как при продолжительной жизни которых может быть непродолжительное геттоартопическое отведение мочевого пузыря. Это может быть вариант пластики, скажем так, мочевого пузыря из кишечника, или однокожное отведение. Мочи э, изолированным сегментом тонкой кишки. Так называемый илюм кондуит трубопровод, по которому моча непрерывно течет из почек э, на, на кужном мочеприем. И ортотопическая пластика мочевого пузыря это вариант отведения мочи, э, с, скажем так, с искусственным мочевым пузырем, который позволяет пациентам самостоятельно мочиться. Показания кутану, что мы нарушение нарушения функции почек, выраженность спаечной прозрачной полости, что не позволяет э, адекватно использовать кишечник, и, конечно же, выраженность среди недостаточность, э, как раз чтобы минимизировать время операции. Э, на данном слайде представлен вид, э, скажем так, гетеротопического отведения мочевого пузыря, э, кондуит и уростомы сверху межкишечный анастомоз, это после забора сегмента кишки, ниже, вы видите, илиальный кундуит, это сегмент кишки, который может быть либо быть изолирован, к нему подходят мочеточники, мочеточники с одной стороны, и он выводится на кожу, либо это может быть сформированный, Э, сформированный резервуар э, или аппендикостомы, которые выводится через э, пупок, либо также сформированный сегмент кишки э, с, с удерживающим механизмом, который также выводится на кожу. Эти два последних варианта используются для самокатализации пациента, для максимальной социальной адаптации. Ну и, конечно же, есть последний вариант, скажем так, наиболее благоприятный, это ортотопическая пластика мочевого пузыря с сегментом кишки. Конечно, здесь есть показания, это отсутствие опухолевого поражения уретры, удовлетворительная функция почек пациента, желание пациента восстановить самостоятельное мочеспускание через муческательный канал. Но один из важнейших, важнейших моментов, это также ментальный статус пациента, который позволяет позволяет пациентам понимать всю сложность нового мочеиспускания, поскольку не будут использовать не... нет позывов как-то спускания, как при мочевом пузыре, и пациент помогает себе руками, брюшным прессом, но важно полностью опорожнять резервуар, поскольку длинное время происходит выделение еще слизи, а вы знаете, что моча — это кристаллоидный раствор, и образование конкрементов в таком резервуаре возможно. Поэтому прежде чем с пациентом предлагать такие варианты лечения, необходимо с ними очень длительное время разговаривать, объяснять и понимать, что они это все могут на самом деле сделать. Я благодарю вас за внимание, надеюсь, не очень сильно задержал вас, и моя презентация была интересна.